Get your Прощаюсь с тобой у последней черты, С настоящей любовью, может, встретишься ты, Пусиная, родная, та, с которой рай все равно заклинаю, вспоминай, вспоминай, вспоминай меня, если хрустнет утренний лед, если вдруг в Поднебесье прогремит самолет. Если вихрь закручает, душных туч пелену Если пес заскучает, заскулит на луну Я прощаю с тобою у последней черты С настоящей любовью можно встретить Забыть не старайся, прочь из сердца гоня Не старайся, не майся, слишком много меня Ты простилась со мною после первого дня Это было весною, ты ушла от меня Пусть другого ты встретишь, он красив и пригож Пусть не сразу заметишь, на кого он похож Ветер сильным набором ударяет мне в грудь Я к тебе с уговором, позабудь, позабудь Позабудь меня, если на реке станет лед Позабудь, если песню соловей пропоет Если утром дворняжка прибежит под окно Если дышится тяжко и на сердце темно я прощаю с тобою У последней черты С настоящей любовью можно встретишься ты Я прощаю с тобою У последней черты Настоящий